Универ ТВ ищет новые лица и объявляет открытый кассинг ведущих. Ты всегда мечтал попасть в телевизор, умеешь хорошо работать на камеру и уверен, что телевидение – это твое призвание? Если все это про тебя, тогда скорее приходи к нам. Первый этап кастинга прошел 28 сентября. У тебя появился еще один шанс попробовать свои силы во втором этапе. Это могут быть ребята без опыта, с опытом, могут быть сценаристы, операторы, монтажеры. То есть все те, кто хоть как-то причастен к телевидению, вот или те, кто хочет работать на телевидении. Кастинг состоится уже совсем скоро. Ждем тебя 18 октября в 13.00 по адресу профессора Нужина 1-37. Не упусти возможность стать частью команды Универ ТВ. Анна Глазунова, Ленардо Валетяров, Универ -Ньюз».